Злобог, что ли? Богохульник! Кара пойдет на твою голову! Скажи мне, пупсик, тебе ведь интересно, что у красавицы под юбкой? Поди на колени и покайся, что назвал великого злобогом, и я приму тебя в Луна церкви. как? Да. А начисление очков зла. А, зараза, я думал, беленькие будут.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 Эм, это... Это весело? Оно того стоило! Нужно хоть раз увидеть! Думаешь, что-то слишком дымно? Только посмотрите! Это тело – настоящее искусство! Величайший памятник древности! Давай вспомним времена, когда ты сияла, и предадимся любви до последней косточки. Но ей даже присунуть некуда. Вообще-то есть один срочный заказ. В соседнем лесу был замечен необычный монстр. По описанию похож на тигра-волка. Тигра-волк? Ну, это как усиленный волк. Раз уж вы самостоятельно справились со стаей из сорока, хорошо, давайте возьмусь. Один вопрос. Так это тигр или волк? Ну-ка, объясните. Боюсь, я не специалист. Почему бы вам не сходить развеется, Каюки-сыри? Тогда Час, это но... идем. Счастливого Эй! Рождества! Не ты, два санты ужинают вместе. Огромный! Но знаешь, это же просто котик, опять, милашка. Однажды. Я попыталась одеться не так, как остальные. А как ты оделась? Взяла ту ленточку с крыльчими ложками. Так ты ее, Суба! Да... Не представляю, о чем-то! Она ведь хуже всех умеет врать. А мне все равно было сложно ее вычислить. Угу, вот, например. Пока-пока! Да, даст... Я на Пока-пока! Ага. Я Ногин. Пока, пока. П пока, пока. Вы сказал пока, пока и меда. Потрясно, Рэми, Рэми. А, так вот в чем соль была. Если сейчас одолею Мартина, смогу героически отправиться за город. Типа такая вот замена обучению, понятно. Ну Соли. погнали, Джон! Очень маловероятно. И все же. Что на тебя нашло, я? разве тебе не лень делать все на свете? Да просто я подумал, если я подружусь с королем духов, мне никогда в жизни не придется работать и о чем-то париться. Ну же, деда, скажи, как мне стать королем шаманов? Я приложу все усилия! Ребятишки! Технический отдел подарки вам принес. Ого, ничего себе! Противочудооружие, оружейные ионные пушки и новые рельсовые винтовки. Излучатели антиматерии. И мой крошка-люгер. Крошка-люгер? Так зовут эту детку. Разве не прелесть? <свечес> а, что? Я что, живой остался? Вот он, наш <свечес> правитель. Получилось! Великий, с возвращением домой! Габута, успокойся! <свечес> Старикан, так ты тоже здоров! <свечес> Хочешь <свечес> спать, <не> отправлю? <свечес> На наставник, рад видеть вас в добром здравии! На нашу десятку можно положиться? Ну да, конечно, они такие веселые, потому что для них это расплюнуть. Мы исправим эту несправедливость. Члены десятки будут командой из шести. Как? Нас Ми... будет меньше на четыре человека? И Саш... вашим домиком будет... А... Вот этот. Ну и халупа. Иди и откажись. Хватит уже чинить неприятности. Прости, что не рассказала.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 Потрясающе. Вот она, какая сила служительницы! Луна! А? Картины? Да! Я подумал, что ваше высочество хотело бы глянуть на почитаемых господ, что будут вас обожать! То есть фото красавцев? Фа <мыш> я не заинтересована, но... <плот> да, рисунки рыб! Мы в давай попробуем. Ни за что. Но ты же просто выделиться хочешь, мол, такая милашка на фоне огромной кисти. Да ладно тебе. А ты попробуй, кисточка ты как раз по тебе. Может, попробую, если ты напишешь жуткое стерва». С каких пор мне указывает так, кого экрана во времени лишают из-за башки, которая в кадр не влажит? Девчонки владят? в гневе ужасные. Не ожидала тебя, Хори. Да, ничего. А? Ты же Хори, да? Из класса 1. Да, это я... Ты что, в мою школу ходишь? Ты меня не узнала? Я твой одноклассник, Миямура. Пойдем. Ну, а нам пора на уроки. Малыши на вас. Спасибо. Казума. Такма. Папа будет с вами весь день.